Друзья, всех приветствую! На экране вы видите углошлифовальную машинку. Коротко их называют УШМ, а в простонародье называют болгарка. Это у нас на работе такая машинка есть в наличии. Работаем ею каждый день. Видео снимаю для тех, кто в разумиях, какую УШМку взять, какую болгарочку себе купить. Да и вообще для тех, кто в теме инструментов небольшой обзорчик как от реального пользователя данной машинки на работе она у нас каждый день вот я ее кручу верчу сейчас перед вами для того чтобы вы ее разглядели уже сразу что она из себя представляет а представляет она из себя уши вот с таким названием это название для французского гипермаркета строительного всем известно и это их не как бы бренд Достаточно надежный бренд, вот уже вот в это время, в наше время, да, это стал хороший бренд с, большим, ну, с высоким качеством от нормального китайского производителя. Гипермаркет размещает заказы на изготовление различных инструментов под своим брендом в Китае на вот хороших заводах. Официально все сертифицировано и надежно, так скажем, да, эта машинка у нас каждый день в работе, нареканий по ней нету как бы это мнение такое мое, да, отзыв и вот сейчас вот хочу вам некоторые нюансики здесь описать что она из себя конкретно представляет в первую очередь начну с клавиши включения вы видите, она здесь не кнопочная, а куркового типа с таким вот предохранителем с язычком который нужно вот так отжать, а потом прижимаете непосредственно саму большую клавишу она достаточно из плотного материала сделана ничего здесь не западет если у вас правильные руки, вы никогда с не сломаете у машинки вот эту деталь. Это вот такая клавиша включения. Сейчас я попозже вам продемонстрирую, как машинка запускается. Кстати, про корпус. Сразу говорю, из плотного пластика сделано. Симпатично, тактильно, как бы приятно держать в руках. Плотный такой. Вот. И по охвату руки. Сразу вот хочу вам показать. Вместе с кнопкой. То есть, когда вот вы будете зажимать, достаточно она компактна лежит в руке рука не будет уставать вот эта резиновая накладочка здесь обдув двигатель бронированный мы разбирали это болгарка 125 миллиметров диск про редуктор что я хочу сказать вот так вот он своеобразно выглядит не как у всех вот с такими вот выемками здесь вот такие две штучки такие это подставка как бы то есть когда вы ее разворачиваете, она как бы стоит на ножках, вот приглядитесь. Вот Редуктор не нагревается, проверено. Он тепленький, конечно же, но не нагревается. Количество смазки там достаточно шестерня, косой зуб на игольчатом подшипнике, подшипник вот в самом валу прямом от двигателя и передача, сама шестерня насажена на шкив с игольчатым подшипником. Если разумно применять данный инструмент, то достаточно живучий инструмент. Повторюсь, что она у нас каждый день в эксплуатации, и все довольны. Она без регулировки, сразу говорю. Бывают такие модели с регулировочкой, но у нас без. Режем ею и металл, и кафель, и дерево. Ну, зависит от насадок, конечно, же, от дисков. Кожух быстро регулируемый. Вот здесь вот такая вот клавиша. Она вот так вот отщелкивается в виде карабинчика, вот видите. И можно регулировать быстро диск, положение выставлять и застегивать. причем клавиша вот эта вот карабина она достаточно смотрите спрятана туда поближе к шпинделю болгарки шпиндель болгарки m14 как у всех и достаточно очень удобно вот регулировать не надо возиться с отвертками шайба здесь в комплекте идет прижимная стандартная как у всех но можно опционально купить себе противозаклинивающую, быстро зажимную шайбу ну, в данном случае у нас все в классическом виде, и откручивается она обычным фланцевым ключом, который вот спрятан в рукоятку, инженеры предусмотрели вот такую нишу, рукоятка длиннее, чем у обычных болгарок, она резиновая, но не антивибрационная, и достаточно удобная такая, и вот здесь прячется ключ, вот с такими зубчиками по краям, это чтобы вот отсюда ее вытаскивать из этого не терять что очень удобно кстати ну естественно вот этим ключом легко откручивается диск против часовой стрелки он откручивается часовой закручивается сильно затягивать не надо чтобы он не прикипел и на редукторе вот здесь интересная такая клавиша она достаточно адекватная, она под палец она не выпирает вот посмотрите видите она спрятана там за подлеца редуктор оранжевая ее легко заметить ну и вот зажимая вот эту клавишу, вы блокируете шпинды. вот видите, он блокируется. То есть там шкив такой, попадает специальное отверстие, выемку, в шестерни, опять же таки с косым зубом. И здесь вот этот шкив, он железный, металлический, не пластмассовый, как в многих болгарках бюджетного варианта не знаю для чего это сделано в других болгарках здесь металл провод вот с таким усилителем усилитель резиновый достаточно вот он у нас всегда под нагрузками провод сам не толстый и не резиновый на морозе будет дубе но он достаточно длинный где-то четыре с половиной метра вилка вот такая мгновенная. друзья ну и давайте обратим внимание на шилье этого инструмента где указано что это 800 ваттная Машинка, модель 800AG 2-125,5, название соответствующее, серийный номер, ну и все вот основные здесь параметры, разглядите. В общем, неплохой аппарат, классная тема, очень понравится датчикам. вот я просто уверен, что это датчикам зайдет такая машинка. Это болгарка, конечно же, это бюджетный вариант, если сравнивать ее с именитыми какими-то суперпроизводителями, то как бюджетный вариант это достаточно живчик, очень удобный, очень адекватный, живчик-инструмент. Вот. Опять же таки показываю для вас вот этот инструмент для всех, чтобы вы понимали, если вы перед выбором стоит ли брать или не стоит. Мое мнение такое, что стоит, потому что вот у нас дрелька есть в наличии от этого производителя, она выдерживает достаточно мощные нагрузки, не чихает, не кашляет, работает. В других видео можете посмотреть по ссылочкам. В описании канала вообще зайдите на канал да подпишитесь посмотрите там много про инструментов и вот сейчас я ее запущу включу посмотрите как она запускается к слову сказать у нее нету плавного пуска но работает достаточно нежненько и приятно кто имеет дело с болгарками так сказать и кто в теме он поймет что нормальная тема опять же повторяюсь бюджетная это вам не именитые супер-хупер, немецкие, японские, американские какие-то бренды. Это такой сублимированный бренд от французов для их французского гипермаркета. Но так как они европейцы, то они придерживаются, скажем, европейского качества. Вот. Ну, как, собственно, и все хотят придерживаться высокого качества. Даже российские инструменты тоже стремятся к качеству, но у нас российские инструменты, почему-то не очень сильно представлены а есть только китайские псевдо-российские бренды ну а вот этот бренд все-таки больше к импорту относится когда <смех> имеет отношение ну вот давайте посмотрим как она работает друзья, болгарочка включается опять же напомню путем отжатия вот этого предохранителя видите, он на пружинке здесь подпружиненный и вот прижатием вот этой клавиши к корпусу, ну ладонью и вы сейчас увидите, как она запускается. Смотрите, она с небольшим рывочком. Прижимать надо, если вот так вот ее держать, надо посильнее. Вот видите, как ее немножко подергивает. Это означает, что нет плавного пуска. Да, он тут и не нужен. Она легкая, маленькая, компактная. Кстати, про редуктор хотел сказать. В редукторе три положения вкручивания ручек. С левой стороны, с правой стороны и сверху. Очень удобно достаточно. Тоже, вот, есть любители, которые любят вкручивать ручку вверх. В принципе, удобно даже для резания. Вот, вот так вот держится машинки. Ну, как режет, я не буду показывать, потому что и так всем понятно. Смысл видео в том, что посмотреть, стоит ли брать, или не стоит. Она достаточно мощная, крепкая такая, вот, и она и падала, и все такое, не разбивается, и у нее нет никакой там тряски излишней, знаете, знаете, она такая плотненькая. И не нахваливаю, а просто вот мнение свое высказываю, что работает безупречно и безотказно. Французско-китайская машинка. Еще раз разглядите ее. Но вот это вот тема вот эта вот. Быстренько менять. На бюджетные болгарки предусмотрена вот такая замена. Есть вот такой кожух на российских болгарках от фирмы Лепса, да, ну кировские, кировские болгарки. Вот, ушемки, Вот у них такое есть. Но там, говорят, слишком выпуклый вот этот вот так называемый карабин, который вот сюда торчит. Когда диск расходуется, получается, что неполный объем диска вы вытачивается. До шайбы не достает, мешает вот это вот. Ну и на заготовках тоже. А здесь в данном случае не мешает. Если мешает, да, то отстегивайте, разворачивайте немножко по-другому кожух и допиливайте, как вам надо. Вот и все. Вот такая вот болгарочка.